Вопросы долбов, понимаете, вот система рассказывает о том, что вы должны быть очень внимательны к сказанному слову. То есть вот сказала, сделай, обещала, выполни. Поэтому рот, вот, как вы говорили, надо держать на замке, чтобы да, даже случайно ничего никому не пообещать, ничего никому не ляпнуть, потому что как-то очень пристально следят за каждым данным обещанием. Вот как-то чересчур пристально -то. Буквально, ну вот давай, давай, давай, сейчас вот дай нам повод поймать тебя за язык. И вот действительно, как рот скотчем заклеивать, а потом еще и с мозгом что-то делать, потому что он поганец тоже громко думает, даже чересчур громко могут расценить за слово. Вот это Я вот не... все в совокупности, то есть что-то пообещали надо выполнить вот при любых условиях, потому что невыполнение сразу начнется тыканье пальцем, а мы же говорили. Мы предупреждали, что так оно все и будет, горбатого могила ну и так далее. Да, по тексту. Еще раз, Элли, внимательно, вот соберите всю эту неделю, соберите, зажмите ее буквально в точку. Там много-много-много разнообразных подсказок. Ни одно событие не является случайным. Все, что выдано, оно является основанием вот нарисовать вот эту вот картину. Картину предпосылок. И сейчас девятки как раз они, они помогут помогут еще больше осознать как бы, все, все процессы происходящие. Ничего никогда не бывает просто так. И поток, который выдан, и меры, и весы, и э, все есть обстоятельства прошлого, этой жизни, прошлых жизней, крови, почвы, чего угодно. Да, все это опыт, опыт, прошлый опыт. Которые, возможно, при каких-то других обстоятельствах, да, в обычном социуме, ну, в обычном социуме, без как бы, соприкосновения к мистическим, оккультным пространствам, он нормально живет этот опыт, еще как хорошо живет. Но как только выходишь на чистоту восприятия немножко другого потока, Уязвимости все сразу вылезают, вот все сразу вылезают, тыкают пальцем во всех, Или не думайте, что это только у вас. Во всех тыкают пальцем. Мы все через это проходили, выворачивали наизнанку, и приходилось терпеть всякое, что называется. Да, вот Выдержать не выдержать, что называется. Иногда пошли провокации ну, чисто для того, чтобы вот посмотреть, как оно, как оно будет реагировать, потому что оно еще ничто, Оно еще вообще. Не пойми что, выскочку. Выскочку какое-то. Провоцирует <связывая> абсолютно всех и вот выдержать, выдержать, несмотря ни на что. Никто не говорит, что если вы пройдете через эти провокации, это будет какая-то несгораемая веха, которая вот вообще больше никогда не упадете. Да? И вот как, как в том фильме Киндза-дза. Мы будем на них, на них господами, мы будем на них плевать, а они будут перед нами присмыкаться. Зачем? Удовольствие получать. Вот нет, это не тот, не тот случай. Это просто еще один момент для исправления предыдущих ошибок и для осознания. Почему очень важно иметь внутри больше, чем имеет просто человек? То, что позволено человеку, оправдывающемуся, Никогда не позволено человеку, сомневающемуся. И одна судьба будет у человека оправдывающая, и другая судьба будет у человека сомневающаяся. И если первого мы можем назвать счастливым, то второго счастливым мы не назовем никогда, потому что это счастье, которое переживает вечно сомневающийся, ищущий в себе магию, а магию в себе, это счастье, которое достается только одному, и никогда всем им нельзя поделиться, о нем нельзя рассказать. Нет таких слов, которые его описывают. Но ради того, чтобы к нему прийти, мы проходим все эти испытания. Проходим их на рунах, там тоже хорошо полоскало. И все уязвимости показаны. Да, с одного выворотка. Сейчас проходим другие пути, на стихиях проходим. Все это проходим для того, чтобы еще более себя сделать настолько сильным, настолько неуязвимым, что вот это счастье уже будет никем не отобрано, и не нужно будет с ним делиться. А почему мы делимся? Потому что самим много. А его не должно быть много, его должно быть всегда мало. И для этого надо проходить вот эти испытания, чтобы действительно стать неуязвимым, чтобы не поделиться ни с тем, а начинать надо с малого, вот с этого детского сада. Понимать, кому давать удачу, кому не давать удачу, кого пригреть, а кого подальше отодвинуть для его же собственной пользы. Потому что один будет вечно оправдывающимся, и пусть он стоит рядом, ему надо здесь просто выжить. А другой сомневающийся, и его к удаче близко нельзя подпускать. Или наоборот, как по договору. Но этот навык понимания людей надо приобрести. А это можно приобрести только с опытом, только при погруженности в систему. Понятно. Воспримите жизни именно так, и она вам тут же про себя расскажет то, чего не рассказывала раньше. Вам столько всего станет ясно, почему вас по жизни так полоще, и почему все время в идентичных обстоятельствах. Чтобы показать, кому удачи давать нельзя.